Не надо нам громких тостов, Не надо бокалов с водой, И радость нам эта водка, Что в кружках у нас сейчас Останутся в памяти нашей, Запыленные батальоны И погибшие наши ребята, Что всегда будут жить среди нас. Останутся в памяти нашей. Запыленные батальоны И погибшие наши ребята Всегда будут жить среди нас Третий тост за ушедших в вечность Пусть же будет земля им пухом Мы запомним их всех живыми Тихим словом помянем их Тут Грянем тост за удачливых смелых За ребят наших сильных духом